Приветствую! В этом видео мы с вами поговорим о новых возможностях, о технологиях, о том, как сегодня человек без опыта может освоить совершенно новую профессию в интернете научиться зарабатывать деньги, работать за своим собственным персональным компьютером. И для этого давайте для начала разберем функционал нашей IT-системы, какие она возможности предоставляет, что нужно делать для того, чтобы создать свой собственный онлайн-бизнес и какие деньги вы сможете заработать, используя нашу технологию. Меня зовут Эдуард Горинько, я являюсь одним из основателей данной системы. Мы являемся командой с многолетним опытом ведения интернет-бизнеса. И весь наш опыт мы оцифровали и упаковали данный ресурс, которым уже пользуются тысячи людей из более чем 80 стран мира. Данную систему мы разработали в 2011 году, и по сей день мы работаем над ее развитием. Система решает основные проблемы, такие как где взять клиентов, где взять партнеров бизнес Простыми словами, мы настроили ее таким образом, чтобы она работала на расширение вашего бизнеса в разных странах. Форсаж это на 90% автоматизированная система отбора и поддержки, которая сопровождает заинтересованного человека и предоставляет ему необходимый информационный коридор, который показывает возможности этой системы и бизнес-модель, используя которую вы сможете увеличить ваш заработок. Внутри системы у нас предоставлено все необходимое обучение, инструменты, скрипты, алгоритмы, аналитика, CRM, чат-боты, приложения, технология мессенджеров для работы с клиентами, специальная лицея литература, тренинги, онлайн-конференции, IP-телефония и даже элементы искусственного интеллекта, который работает на вас. Все ваши личные данные на сайте, они будут защищены уникальным SSL-сертификатом, который был специально выпущен для нашей компании, и он страхует и гарантирует защиту данных каждого пользователя нашей системы. Система полностью прозрачна, имеет патент, авторские права и работает официально. У нас развернута масштабная рекламная кампания в таких ресурсах, как Google, Яндекс, Facebook, Instagram и других данную систему уже проинвестировано более 500 тысяч долларов, что позволяет нам стать лидерами в данном направлении но на этом рынке. Команда лучших программистов и интернет-маркетологов работает практически без выходных, что позволяет нам опережать наших конкурентов и своевременно внедрять самые современные технологии. Используя наше мобильное приложение Web Store и Google Play, вы будете постоянно на связи с вашим бизнесом, управляя им, как говорится, прямо с вашей ладони. Дизайн был специально разработан, чтобы человеку было интуитивно понятно. Чтобы получить клиента или кандидата в ваш бизнес, вы просто нажимаете кнопку и специальный алгоритм через рекламную кампанию предоставит вам данные заинтересованного человека статистика аналитика она поможет вам отследить действия геолокацию и другие данные которые вам помогут в работе используя чат и ip телефонию вы сможете сразу же связаться с вашим кандидатом прямо из системы сейчас вам доступна только демо версия вашего кабинета более развернутый функционал вам будет предоставлен после того как вы пройдете специальное обучение которое откроется после того как вы ознакомитесь с этим видео и внизу под видео вы увидите кнопку сможете ее нажать и получить доступ на бесплатную Обучение, где вы узнаете, как работает компания, за что она будет вам платить и как заработать вашу первую тысячу долларов в первый месяц работы в нашей команде. Внутри системы вам будет доступна специальная пошаговая схема работы с четко прописанными скриптами, действиями, разговорами на каждом этапе работы. Наша система уже успешно пользуется предпринимателями и партнерами из США, Европы, Азии, СНГ и многих других стран. И вы знаете, это является показателем доверия и качества наших услуг. Мы благодарны за это доверие, поэтому мы постоянно повышаем качество системы. Вы будете иметь возможность участвовать в нашей специальной партнерской программе внутри системы и зарабатывать деньги, а также в различных промоушенах, за которые будете получать финансовые вознаграждения. Наш многолетний опыт в бизнесе, он помог нам проанализировать рынок и выбрать самую мощную миллиардную компанию для сотрудничества, которая сегодня стремительно развивается и она работает более чем в 150 странах мира легально. Эта компания называется GNS Global. Она основана была в 2009 году известными предпринимателями из США, Рэнди Рэйон и Венди Льюис. Это семейная пара с многолетним опытом и серьезными достижениями в этой индустрии. Благодаря уникальным технологиям, которые были разработаны научными институтами и внедрены в бизнес за, за первые 6 лет работы, компания достигла рекордных результатов, опередив всех конкурентов и став самой первой wellness-компанией в мире, достигшей 1 миллиарда долларов товарооборота за 6 лет работы. Сегодня она входит в список ING500, это самая быстро развивающиеся компании в мире. Она входит в десятку сильнейших компаний в мире по версии DSA. Она получила 500 наград в сфере бизнеса, более 50 авардов. Она попала в журнал Forbes. Продукция компании на обложках издания таких как Cosmopolitan, Аэрофлот, ВОК, и другие. Компания создала фонд благотворительности. Она помогает детям из бедных стран, строит школы, предоставляет кровь, еду и пищу. Для сравнения, такие компании, как Google, и Facebook и Apple, они тоже на шестой год работы вышли на 1 миллиард долларов оборота. И GNS Global показал точно такие же результаты. Это говорит о том, что компания станет лидером данной индустрии в ближайшие несколько лет. Продукция компании – это тренд, который с каждым годом только набирает обороты и популярность. Основное направление – это космецевтика и нутрицевтика. Продукты с уникальными свойствами, которые работают на омоложение, как снаружи, так и изнутри. Все продукты являются уникальными, и они не имеют аналогов. Они работают на клеточном уровне. Такой продукт, как Instantly Ageless, он был удостоен даже премии года, продукта года. Продукт моментально, в течение нескольких минут убирает глубокие морщины и мешки под глазами. Его уникальные формулы запатентованы и являются лидером в данном направлении. Отдельно была создана даже линейка для спортсменов. Это люди, которые занимаются спортом, следают за диетой. Таких с каждым годом все больше и больше. Специальный продукт для людей с деменцией. Продукт Mind. Он работает на восстановление памяти. Восстанавливает метаболизм клеток головного мозга. Есть продукт Finiti, который содержит уникальную формулу ТА-65. Она восстанавливает теломеры в клетках. Ученые уже давно доказали, что восстановив эти теломеры увеличивается продолжительность жизни человека. У меня 55 лет сорвался ритм сердца. Принимая продукцию компании Джанес, у меня восстановился ритм, и я сейчас полон сил, энергии и занимаюсь спортом. У меня прошли мигрени, исчез герпес, повысились лейкоциты, понизился холестерин. Один из самых приятных результатов – это улучшилась качественно кожа. Еще результат у моей мамы. У нее очень сильно болели колени и постоянно повышалось давление. Теперь боли ушли и давление нормализовалось. Папы редели волосы, и он был полностью седым. Сейчас у него очень активно растут волосы и темнее. Раньше я очень сильно и очень часто болел. Последние 4 года, что я вот работаю с компанией GNS, я все время пользуюсь продуктом Reserve. Это мой любимый продукт, он очень круто укрепляет иммунитет, и я действительно на себе это почувствовал. За вот эти 4 года я практически не болела. Если есть какие-то небольшие симптомы, я просто использую несколько пакетиков резерва в день. И буквально через пару дней все проходит, и я отлично себя чувствую. Несколько лет назад мы с командой отдыхали на острове Бали. И там во время езды на байке под активным солнцем я получил очень сильный солнечный ожог. Сейчас моя рука выглядит нормально, но тогда это было не так. Сейчас вы, я покажу фотографии, вы увидите, как рука выглядела до и через три дня применения нашей сыворотки. Пользуйтесь продуктами, получайте свои результаты и будьте уверены, что они работают. Подробнее о компании, о продуктах, о результатах вы сможете посмотреть снизу под этим видео. После того, как вы досмотрите этот видеоролик, вы сможете убедиться лично, изучив разделы о компании, профессионалам, по продукту и схема работы. Теперь давайте перейдем к финансовой части. Компания работает по системе франшайз. Она делится прибылью с товарооборота со всеми официальными дистрибьюторами. Компания платит деньги за продвижение бренда. Она не использует традиционные методы рекламы, она экономит миллионы долларов на рекламных кампаниях, предоставив нам людям обычным заниматься продвижением и зарабатывать более 50 процентов от сети как показала аналитика это самый быстрый и эффективный способ продвижения деньги которые экономятся на рекламе она распределяет между нами между дистрибьюторами компании и это огромные деньги благодаря такому маркетингу в компании появилось более тысячи долларовых миллионеров за 8 лет работы в компании вы получите личный электронный офис на сайте приложение, где вы сможете отслеживать ваш бизнес деньги сможете выводить прямо на карточку вашу или карточку которую предоставит вам компания доставка продукта логистика растаможка сертификация все делает компания вас это не касается вы этим не занимаетесь с 2009 года компания выплатила более двух с половиной миллиардов долларов комиссионных миллионов дистрибьюторов компании по всему миру именно поэтому вы сегодня видите огромное количество людей которые занимаются этим бизнесом в сша европе и других странах рынок снг он только набирает обороты поэтому упускать эту возможность просто глупо Итак, как мы работаем? Вам дали ссылку или вы зашли на этот сайт через рекламное объявление в интернете. Вы посмотрели эту информацию. У вас будет два варианта. Либо вы хотите купить продукт, либо вы хотите начать бизнес. Так как вы хотите делать бизнес, поэтому давайте перейдем к следующему моменту. Работая на работе, у вас сегодня есть один вид дохода. Он называется линейный. Если вы отработали, например, на заводе или на предприятии, вы получили зарплату. Если вы не отработали, вы зарплату не получили. В компании GNS она предоставляет несколько видов дохода. И давайте по ним пройдемся. Первый вид – это интернет-магазин, который будет вам предоставлен вы можете его арендовать у компании всего за 36 долларов после регистрации вы получаете готовый интернет-магазин под ключ сроком на один год который будет иметь уникальную ссылку с вашим личным логином клиент с любой страны зайдет по ней и приобретет продукт с доставкой на дом вы заработаете разницу в цене от 20 процентов до 30 то есть ваш интернет-магазин он работает 24 часа в сутки 365 дней в году вы можете понемножку продавать через интернет-магазин и получать небольшие деньги как говорится для поддержания своих штанов если в течение 30 дней вы решите что бизнес вам не подходит то вы можете гарантированно вернуть деньги обратно на ваш личный счет второй вид дохода все большие предприниматели работают на опте и здесь тоже есть специальный пакеты которые позволяют зарабатывать деньги оптом чем они хороши они позволяют получить большую скидку это раз как в традиционном бизнесе вы поехали куда-то закупили продукцию а потом приехали и продаете ее в розницу через свой магазин получаете прибыль чем хорош этот бизнес он не требует больших инвестиций его можно делать за 36 долларов или за 1900 долларов вопрос что вы хотите получить от него чем эти пакеты хороши внутри них будет большая скидка это практически стопроцентная прибыль то есть если вы представьте вы получили продукт например за на 1000 долларов а заплатили всего 500 за него дальше третий вид дохода я сам проживаю в литве сейчас я нахожусь в майами и когда-то я через интернет дал ссылку на свой сайт знакомому из германии он захотел этот бизнес продвигать у себя в германии он взял один из этих пакетов и я ему помог открыть свой собственный интернет-магазин а компания мне заплатила премию от 25 до 300 долларов она выплачивает в зависимости от пакета Четвертый дохода. Этот человек из Германии он открыл свой магазин. Я теперь делаю все для того, чтобы его магазин начал приносить прибыль. Как только ему магазин принес там тысячи долларов прибыли, мне компания платит 20%. То есть, 200 долларов я получаю на свой счет. Я позвонил еще одному приятелю, и он тоже открыл свой интернет-магазин. Его магазин принес 10 тысяч долларов товарооборота, и мне компания заплатила две долларов, 20%. И так далее. Каждый раз любого предприятия, которое будет открываться по вашей рекомендации, вам будут платить 20%. Идем дальше. Андрей, он тоже стал этот бизнес продвигать. Он дал ссылку человеку из Беларуси, и таким образом он открыл предприятие в Беларуси. Этого парня лично я не знал, но прямо или косвенно, если бы меня не было, не был бы парня из Беларуси. Поэтому, когда его магазин будет приносить прибыль, я буду получать 15 процентов, и это называется бизнес второй волны. Здесь есть еще бизнес третьей волны, и за него платят 10 процентов. И как правило, предприятия на третьей волне их несколько раз больше, чем на первой и второй вместе даже взят. Пятый вид дохода. Представьте, что в вашем городе открывается там новый рынок, и люди начинают открывать внутри этого рынка магазинчики. Они берут в аренду, ты тоже открыл свою палатку, взял ее в аренду, и через месяц спустя кто-то другой открыл и таким образом другие люди начинают открывать свои магазины этот рынок он начинает заполняться и вы этих людей практически ну по сути вы их не знаете но этот вид дохода он очень важен я привожу пример чтобы вам было понятно смотрите внимательно здесь общий товарооборот вот представьте этот рынок есть имеет общий товарооборот и все клиенты которые будут люди приходить в этот рынок и покупать в разных магазинах даже не в ваших магазинах вы тоже будете получать деньги вам будет за три покупки каждый который будет осуществляться в магазине платить по 35 долларов три покупки 35 долларов три покупки 35 долларов везде где мы с вами тратим деньги мы создаем товарооборот в обычном магазине вы пришли потратили деньги и ушли доход получает дядя а здесь вы будете получать процентов покупок всех людей которые будут покупать в этих магазинах этого всего рынка благодаря вот такой модели благодаря такому маркетингу компания делает такие колоссальные товарообороты уже за 8 лет работы более тысячи человек вышли на доходы от 100 тысяч долларов в месяц первый месяц своей работы я заработал 850 долларов это было круто я прошла обучение и при поддержке профессионалов я уже в первый месяц заработала весь пятьдесят долларов сидя дома за компьютером. И вот буквально вчера, за последние вот вчера, за позавчера, я заработал 225 долларов. Это довольно неплохая сумма, учитывая ежемесячные зарплаты в Беларуси. Сегодня я сотрудничаю с компанией GNS уже 4 года. Вначале я, конечно же, совмещал основную работу с бизнесом здесь, и где-то через полгода уже уволился. И суммарно за 4 года заработал порядка 40 тысяч долларов, побывал более чем в 10 странах мира. Теперь, как продвигать этот бизнес, как заработать здесь денег? Чтобы работать через интернет, вам потребуется вот такая CRM-система. Она будет давать вам клиентов, партнеров и, помогать с ними работать. Как работать с ними, мы вас научим. Это очень просто на самом деле. Наши системы пользуются даже пенсионеры. Аренда данной системы стоит 33 евро на 3 месяца. Или 100 евро на один год. Если вы арендовали на один год, вы становитесь vip внутри системы. Вы получаете статус VIP. Он позволяет вам получать еще и партнерские, комиссионные внутри нашей системы. То есть вы дополнительно сможете зарабатывать деньги. Данным бизнесом я занимаюсь уже несколько лет. Он полностью изменил мою жизнь. Он полностью изменил жизнь моих коллег и партнеров в лучшую сторону. Мы вместе путешествуем, мы вместе получаем подарки от компании. Мы не зависим от начальников, мы не зависим от государства. Мы распоряжаемся нашим личным временем так, как это хочется нам. 20-30 лет назад это было просто недоступно. Не было интернета, не было возможностей. Сегодня мы живем в информационном веке. Сегодня просто установил приложение Uber, установил приложение Forsage, вы можете уже зарабатывать деньги. Вы арендуете интернет-магазин всего за 36 долларов у миллиардной компании и зарабатываете свою первую тысячу в первый месяц работы. Раньше это было просто фантастикой, потому что люди имели только один источник дохода, это линейный, работа на заводе, предприятии, офисе или где-то еще. Индустриальный век, он ушел в прошлое. Сегодня нужно адаптироваться к новым возможностям. Все мы знаем, что на пенсию прожить нельзя. Пенсионный возраст поднимается, растет. Работу по найму за 500 долларов это не приведет вас к хорошей жизни. В лучшем случае закончите так же, как и все, как и большинство пенсионеров. Поэтому, если вы будете делать то, что делали до вас ваши бабушки и дедушки, вы получите тот же результат. Сегодня нужно переучиться. Сегодня нужно адаптироваться к новым реалиям. Сегодня нужно научиться делать то, чего раньше вы не делали. Сто процентов, если вы пойдете по тому же пути, вы получите то же самый результат. Поэтому сегодня, чтобы получить тот результат, который вы хотите, нужно научиться делать другие вещи. И этому вы будете обучаться в нашей системе. В вашем распоряжении сегодня самая быстро развивающая миллиардная компания в мире. Лучшие продукты, лучшая система продвижения на рынке, личный куратор, международная команда, команда из 80 стран. Она будет работать вместе с вами, вам помогать и передавать вам опыт, достижение вашей цели. Жмите кнопку внизу, пройти бесплатное обучение, и увидимся с вами там, где мы покажем вам, как первый же месяц работы заработать вашу первую тысячу долларов. И в завершение я скажу так. Один, может быть, два раза в жизни каждому из нас предоставили возможность кардинально изменить свою жизнь. Используйте эту возможность, изучите ее, разберитесь. И я не благодарю вас за то, что вы сегодня были здесь. Я вас с этим поздравляю.